Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня вам хочу показать и рассказать, как я вяжу варежки с помощью вот таких длинных спиц. Вяжу сразу две. Я лентяйка. И мне очень всегда тяжело начать второй в носок и вторую варежку. И я вот недавно совсем стала вязать сразу две варежки. Это как вам всем известный способ Magic Loop, то есть магическая петля. Я вам покажу, как я набираю петельки на спице таким образом, чтобы вязать сразу две варежки. И покажу вам начало вязания. И далее свяжем с вами и пальчик, и полностью варежку. Я возьму вот такие ниточки. Это Ангора Gold Star. Она вот здесь с поеточками Я ее буду вязать в две ниточки. Я вам вот показываю целый моточек другого оттенка. Так, сейчас скажу состав этой пряжи. Так, вот у нас это 67% акрил, 17% шерсть, 11% полиэстер и 5% это паетки. Я взяла вот такой оттенок. Так, вот попозже напишу в комментариях или под видео, какой вот это оттенок. Это оттенок номер 17. Еще раз повторяю, Ализе Ангора Голд Стар. Я ее буду вязать варежки в две ниточки. Мне муж помог перемотать вот в такие клубочки. и Я буду сразу вязать вот с одного клубочка в две ниточки. Надеюсь, что несмотря на то, что такие несветлые темные ниточки, вам все равно все будет хорошо видно. Для работы нам понадобятся вот такие длинные спицы. На тросике это 120 сантиметров. Я резиночку буду начинать спицами номер три. так давайте начнем. Я отмеряю вот, ну примерно, я буду набирать 40 петель. Я отмеряю, ну вот примерно, не знаю, сантиметров 40. Хвостик делаю, набираю обычным способом, но набираю не на сразу две петли, как я вот раньше тоже набирала, а набираю просто на одну спицу, набираю не очень туго, не затягиваю и набираю первые: вот на первую варежку: я набираю двадцать петель: так один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 20 петель я набрала, нам нужно набрать 40, еще раз напоминаю. 20 петель я набрала, и я это отодвигаю пока. Далее беру второй, у меня два клубочка, потому что я буду связать сразу две варежки одновременно. От второго клубочка я также оставляю хвостик. Вы можете набирать петельки любым способом, который вам нравится, который вам удобен. Я сейчас буду на вторую варежку набирать сразу сорок петель. На вторую варежку я набрала 40 петель. Далее мы ее сдвигаем. Вот это наша первая варежка. Мы набрали на нее 20 петель. На эту набрали мы 40. Сейчас ищем серединку. Серединка у нас это 20 петель с одной стороны и 20 петель с другой стороны. Нашли серединку. Аккуратненько сжимаем наш тросик или лесочку и вытаскиваем вот так петельку. Вот посмотрите, у нас уже получилось. Вот так. Вот наша магическая петля. Вот наша первая варежка, которую мы полностью уже набрали петельки. И вот наша первая варежка, где мы набирали с вами 20 петелек вот она сейчас мы будем вот сюда добирать еще 20 петель вытаскиваем вот сюда длинные спицы сначала как бы неудобно кажется что путаешься только в этих спицах но потом вы поймете очень удобно вязать длинными именно спицами 80 сантиметров я брала имени очень удобно потому что если вот тросик то ну, мало места вот здесь, нет такого размаха, как при 120 сантиметров. Берем, вот у нас на наборный край есть изнаночная сторона и есть лицевая. Изнаночная сторона нашего наборного края должна быть к нам повернута. Далее мы берем вот этот хвостики, вот эти, с которых мы набирали вот 20 петель. У нас остался вот здесь хвостики. И здесь мы сейчас... Вот так, смотрите. Я опять беру, вот с этой стороны беру. Вот они наши хвостики, петельки. И я сейчас тут же дальше, продолжаю, только беру уже другую спицу. У нас вот на этой спице сейчас, вот посмотрите, вот она спица. Видите? Я беру вторую спицу и вот ей набираю петельки. Здесь первая Нужно набрать немножко потуже, чтобы у нас не было дырочки. Так, вот смотрите, потуже первую затянула. И остальные 19 набираю уже не очень туго. Набрала еще 20 петель. Вот видите, теперь и у нас на этой варежке тоже 40 петель. Вот сейчас продерну, чтобы у меня ничего не слетело. Тут, конечно, немножко вот у меня. Вот, смотрите, два хвостика, просто ниточек. Ниточки уберем, чтобы они нам не мешали. И вот смотрите, что у нас сейчас получилось на спицах. Вот наша первая варежка, где мы сначала набирали 20 петель и потом добрали вторую половину. И вот та вторая варежка, которую мы сразу набирали 40 петель и делили потом наше пополам и вытаскивали вот нашу петельку. Мы переворачиваем наше вязание, как бы мы начинали с вами вязать. И начинаем вязать вот с этой варежки, которую мы набирали вот только сейчас. Вот эти петельки вот эту спицу которая ближе к нам мы ее проталкиваем вот сюда она будет сейчас у нас находиться в левой руке вот эту спицу мы вытягиваем больше и просто сейчас вот начнем вязать мою вот так Я буду вязать резиночку 1 на один. Первое, чтобы у меня не было большой дырки, я не стала набирать дополнительную петлю, потому что вот здесь потом неудобно ее перекидывать. В круговом вязании ее можно перекинуть, а здесь вот ее неудобно перекидывать. Поэтому я соединила и хвостик, и рабочую нить вместе. И сейчас просто первую петлю лицевую я провяжу сразу вот Получается, у меня и так вязание в две нитки, я ее провяжу в 4 нитки. Так, чтобы здесь у меня было поплотнее самое начало. И хорошо сильно-сильно прямо подтяну. Хвостик я убираю и далее буду вязать резиночку. Далее у меня идет изнаночная. Резиночку, повторяю, буду вязать один на 1 Первый рядочек, он немножко, конечно, туговатый. Но я это делаю специально, чтобы у меня не растягивался край варежки. Еще раз повторяю, я набрала на спицы номер 3. И вот сейчас мы вяжем вот эту нашу, на первой варежке нашу половинку. Я надеюсь, что вам все петельки видно. Вот это мы с вами сейчас провязываем наши вот это 20 петель. Вот смотрите, наши вот 20 петель мы провязали, соединили вот это все в круг. Далее опять продергиваем сюда немножко петлю, нашу спицу. Так, просто очень много хвостиков, поэтому кажется все запутано. Дальше. Переходим к вязанию второй варежки. Вот наши разделенные пополам 40 петель. Это мы сейчас отодвинем немножко варежку. Вот, смотрите, я перехожу ко второй варежке. Я также вот эту рабочую спицу, которая будет у нас находиться в левой руке. Я ее вот так протолкнула туда. Сейчас варежку вот эту сдвину протяну опять вот сюда петельку сдвину полностью чтобы она нам не мешала и сейчас вот так же как и первую варежку я буду вязать вот эту также опять соединю и хвостик и рабочую петлю вот посмотрите и хвостик и рабочую петлю соединила и провязываю первую лицевую петельку. Хорошенько, прямо хорошенько, туго ее затягиваю, хвостик убираю я чуть попозже их отрежу, но сейчас они у меня будут пока ориентиром начала ряда, далее вяжу 20 петель резинкой 1 на 1. Первый ряд, в принципе, это самый сложный ряд. Это вот набрать и провязать первый ряд, когда мы соединяем наше вязание в круг. Дальше оно пойдет вообще очень легко и просто. Вы не будете путаться ни в ниточках, ни в спицах не будете путаться. Главное понять принцип. Так, вот я провязываю наши первую половину вот второй варежки. Провязала первую половину нашей второй варежки вот смотрите, что у меня сейчас получилось на спицах вот они вот первая варежка, которую мы половинку провязали и вторая варежка, которую мы спицы находятся у меня сейчас с левой стороны мы их переворачиваем вот они у нас так мешают немножко ниточки, вот у нас хвостик, переворачиваем, вот это, который, на, на которую мы только что вязали, мы ее, эту спицу, вытягиваем, а вот эту проталкиваем туда. Так. петельку нашу, вот она петелька, чтобы она нам не мешала, мы можем ее вот просто придавить рукой, будем сейчас вот эту половинку вязать первые петельки нужно немножко подтягивать, особенно первые ряды, и вот мы опять начинаем вязать с вами, немножко потяну эту петелечку, начинаем вязать дальше резинку на второй части варежки. провязываем довязываем вот этот рядочек до конца и продергиваем вот эту петельку сюда а эту спицу сюда надеюсь вам все видно и все почему далеко показывает чтобы вы видели полностью все спицы так все вот эту мы отодвигаем и она нам пока это варежка не нужна будем вязать вторую половину нашей первой варежки. Берем вот эту спицу и также вяжем резиночку один на один. Сейчас повторю, первый рядочек, вот особенно первые рядочки, нужно хорошо подтягивать первую петельку потуже. даже там немножко растя... растягивается между петельками в начале, потом она все нормально будет. Так, довязали. Так, довязали. Ниточки немножко уберем. Так, и вот что у нас на данный момент получилось с вами. Вот, смотрите, две наши спицы, вот они. И две наши варежки. Вот они. Видите? Опять спицы у нас, у нас в левой руке. Мы обратно переворачиваем, перехватываем. Вот так, в правую руку. Сейчас постараюсь вам поближе показать. Надеюсь, вы уже манипуляции мои поняли. И вот смотрите. Сейчас этот хвостик. Я опущу, чтобы это вообще мне не мешало. Вот она, видите, по кругу наша варежка. Вот это номер один, это номер два. Я вам сейчас их помечу разными маркерами. Так, давайте возьмем номер один. У нас будет помечено зеленым маркером. Номер два мы пометим желтым маркером. чтобы мы знали, какая наша первая, какая наша вторая. Но, в принципе, перепутать тут как бы уже сложно. Так, вот, смотрите, две наши варежки. Они уже по одному ряду резинки связаны по кругу. Дальше. Этот хвостик можно сразу обрезать, как вы его закрепили. Далее, смотрите, вот наша первая варежка с зеленым маркером. Мы вот эту спицу, которая ближе к нам, мы ее сейчас будем вязать. И мы ее проталкиваем туда, вовнутрь наших петелек. Эту спицу, тут у нас коротковато, мы ее вытягиваем до такой степени, как вам будет удобно. Так, хвостик убираем. Взяли вот спицу, вот она наша спица, вот она, которую мы вытянули, вот которую будем вязать. Наша ниточка рабочая. И далее вот вяжем опять. Первую петельку прямо подтягиваем хорошенько, чтобы у нас здесь не было дырочки. Все остальное вяжем просто, как бы мы вязали на четырех спицах или просто на двух спицах. Резинку один на 1 Я вяжу петли чаще всего бабушкиным способом, поэтому я вяжу изнаночную петельку, захватываю сзади за заднюю стеночку. Если бы я вязала свои петельки классическим способом, они бы у меня были все повернуты вот так. Я бы ее вязала бы вот так, вводила бы петлю со стороны спицы вовнутрь и вот так захватывала бы свои петельки вы можете вязать как бабушкиным способом так и классически как вам удобнее резинку по кругу конечно удобнее вязать классическим способом уже не надо не напрягаться и захватывать изнутри за заднюю стеночку так вот пока разговаривали довязали мы с вами вот эту нашу варежку половинку так сейчас вот видите та которая вот эту мы пока не трогаем вытягиваем вот эту петельку сюда дальше протягиваем вот у нас где маркер вот она наша спица мы ее проталкиваем внутрь наших петелек вот видите как у нас вязание прямо рядышком получилось хвостик прячем туда вниз он нам не нужен и вытаскиваем вот эту сейчас спи спицу вот так вытаскиваем Опять немножко подтягиваем, чтобы нам удобно, и опять ее вытаскиваем. Берем ниточку, додвигаем в вот эту нашу провязанную варежку и начинаем вязать резиночку один на один. Так, я буду поворачивать и вязать петельки изнаночные классическим способом. Вы вяжете так, как вам удобно бабушкиным или классическим просто если бабушкиным вязать за переднюю стенку с лицевой стороны лицевые петли будут смотреть как обычные петли а изнаночные петли с изнаночной стороны они будут лицевые они будут смотреться как скрещенная петля Вы вяжете тем способом, который вам более всего нравится. Никого не призываю вязать только бабушкиным способом или, допустим, только классическим. Это уже как вам нравится. Здесь еще немножко такой нюанс, что здесь поетки. И вот я образец вязала в две нитки и в одну попробовала, как лучше ложится. Почему-то поеточки. У меня почти все, большая часть паеточек, получается на левой стороне. Если кто-то знает, как бороться с этой проблемой, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Вот мы закончили. Вот наши, видите, две варежки. Вот они. Вот. Теперь нам нужно вот вытащить вот эту петельку, которая дальше от нас. Некоторые вот которая дальше, мы ее вот так вытягиваем. А спицу, которая у нас с левой стороны сейчас, мы ее вот так тоже вытягиваем и переворачиваем вязание. Переворачиваем вязание и сейчас мы будем вязать с вами вторые стороны наших варежек. Вы не бойтесь, что сейчас тут много ниточек, просто у меня получается много, потому что я вяжу в две нитки. И опять начинаем вот, смотрите, ничего сложного, эту вот мы вытянули длинную, эту мы туда вовнутрь петелек наших поместили, спицу, и вяжем опять нашу просто резиночку, вяжем. Так, я буду поворачивать и вязать петельки классические. Я до этого ряд вязала петельки изнаночные бабушкиным способом, поэтому у меня петельки и развернуты немножко по-другому. Хочу сказать по своему опыту, мне казалось раньше, что вообще нет никакой разницы вязать изнаночные петли классические или бабушкиным способом. Но вот заметила, что когда я вяжу по кругу там резинку в шапках, или вяжу, допустим, варежки, то ровнее петельки ложатся при вязании классической петли изнаночной, они прямо одна к одной петельке получается у бабушки в бабушкином, конечно, способе немножко вот эта прямота, ровность петелек наших хромает, вот, довязали мы вот. У нас, видите, две спицы сейчас рядышком. Мы ее вот эту туда проталкиваем, а вот эту спицу мы вытаскиваем, чтобы вязать нам вторую вот эту половинку. И вяжем дальше. Так. Вот, посмотрите. И дальше Так, опять мне нужно развернуть и вяжем. Так, вот связали мы с вами обе варежки с обеих сторон. И вот как они у нас сейчас, вот наше вязание выглядит. Вот видите, так, я сейчас немножко отодвину камеру. Так, вот смотрите, прямо большая у меня такая петля получается, то что у меня длинные спицы. И вот наши две спицы, которыми мы вяжем. И вот наши варежки, которые мы обе сразу вяжем по кругу. Давайте с вами самостоятельно свяжем резиночку на ту высоту, которую нам нужно связать. И встретимся, когда будем переходить на полотно после резинки. Полотно после резинки я буду вязать здесь, значит, по тыльной стороне небольшую какую-нибудь косичку пущу. И буду вязать палец анатомический покажу вам как вязать дальше варежку после резинки вяжем с вами самостоятельно резинку на ту высоту которая нам нужна связала я резиночку один на один на ту высоту которую мне нужно и вот с этой стороны у меня будет ладошка я разделила наши петли ладошки на 2 в общем у нас здесь 40 петель я отделила с этой стороны 10 и с этой стороны 10 сейчас мы будем с вами вязать вывязывать пальчик индийским клином или анатомический пальчик у нас клин э, на правую руку будет уходить в правую сторону клин на левую руку будет уходить в левую сторону и значит вот мы пометили 10 петель с этой стороны и 10 петель с этой стороны. Значит, на правую ладошку, когда мы будем делать, вот смотрите, прибавки, мы их будем делать после маркера. На левой ладошке мы будем делать прибавки до маркера. Давайте начнем с вами вязать. провязываем 10 петель я здесь поменяла спицы провязали 10 петель маркер мы перекидываем и делаем накид чтобы у нас накиды получились одинаковые с той и с другой стороны мы один будем накид делать на себя правой стороне так сейчас мы определимся так сначала сделаем просто накид а там уже посмотрим какой нам накид будет лучше удобнее вязать пока в первом ряду делаем просто накид и дальше вяжем 10 петель провязали переходим на вязание второй варежки в ладошки нашей также мы провязываем 10 петель только сейчас мы накид будем делать с вами до маркера в правой ладошки мы делали его после маркера делаем накид перекидываем маркер и провязываем еще 10 петель На второй стороне варежки я хочу связать косу. Коса у меня будет состоять из 9 петель. 2 петли по бокам косы будут изнаночные. И по 4 петли у нас здесь будут лицевые. Но для того, чтобы нам связать вот так, вот так расположить наши петельки, нам не хватает еще одной петли. Мы ее добавим в центре. Провязываем 4 петельки лицевые, 2 изнаночные далее провязываем 4 лицевые из протяжки делаем прибавку провязываем ее лицевой скрещенной далее 4 лицевые петли 2 у нас изнаночные и еще 4 лицевые петли. Мы распределили с вами петельки на нашу косичку, которая будет вот с этой стороны нашей руки. Так, На второй варежке мы петли распределяем точно так же. Продергиваем наш тросик. Берем вторую ниточку и точно так же вяжем. 4 петли лицевые 2 петли изнаночные 4 лицевые из в центре делаем прибавку из протяжки и провязываем ее лицевой скрещенной далее 4 лицевые 2 изнаночные петли и опять 4 лицевые вот. разворачиваем наше вязание и в этом ряду мы со стороны ладошки с вами в предыдущем ряду делали накид сейчас мы этот накид будем провязывать и так будем вязать пока у нас не прибавится дополнительных еще 10 петель. Так, провязываем наши петельки до накида. Так, перекидываем маркер. Накид вяжем лицевой скрещенной. Далее провязываем наши 10 петель. Так, провязали. Переходим на вторую варежку нашу. Также проталкиваем наши петельки Так протянем сейчас также здесь вяжем 10 петель провязываем накид скрещенной лицевой перекидываем маркер провязываем еще 10 петель Чем еще удобно вязать варежки, сразу две, или, допустим, носочки, сразу два носочка, потому что вам вторую уже не нужно ни высчитывать, ни запоминать, ни записывать. Вы просто вяжете одновременно все прибавки, все убавки, все-все-все. Уже вы, у вас сто процентов получится одинаковые изделия. Бывает, что не всегда получается связать, допустим, в один день, обе варежки и варежки бывает даже бывают вроде петельки все высоблюли а бывает что они варежки получаются разного размера так мы перешли на тыльную сторону здесь мы будем вязать рисунок и в этом ряду мы провязываем его просто по рисунку у нас получается 4 лицевые 2 изнаночные 9 лицевых Две изнаночные, четыре лицевые. Так варежку одну мы провязали. Вот очень плохо, что в две ниточки. Поэтому кажется, что тут все в нитках. Так, в принципе, вот у меня ниточки, сейчас я вам покажу, идут от двух разных клубочков. Вот они у меня, видите, так перемотаны. Я беру, одна у меня ниточка идет снаружи, вторая у меня ниточка идет изнутри. Вот они. Я ее отложила. Вот он клубочек. И второй клубочек, точно такой, что он просто порыхлей нам, намотанный, также одна идет снаружи, и вторая идет изнутри. Просто что две вот здесь, видите, ниточки поэтому кажется у меня тут не понять что все в нитках В принципе вот все понятно с этой на этой две ниточки и на этой две ниточки тут в принципе путаться негде еще раз провязываем вторую варежку так 4 лицевые вяжем 2 изнаночные 9 лицевых 2 изнаночные, 4 лицевые. Так, переворачиваем на сторону там, где у нас ладошка. Все у нас помечено маркерами, так что спутаться уже тут невозможно. Так, перевернули. Здесь мы делаем на первой, на правой варежке. Мы делаем прибавку после маркера на левой мы прибавку идем до маркера так. провязываем 10 петель до маркера у нас Перекидываем маркер, делаем накид. Здесь у нас уже не 10, а 11 петель. Для того, чтобы у нас получился, здесь вот совершенно не нужно высчитывать ряды в этом способе вязания. Допустим, если вы вяжете, просто оставляете здесь петельки открытые, вам нужно высчитать, сколько нужно рядов, померить до пальчика, чтобы потом оставить открытые петли. Здесь же, вот допустим, смотрите, у нас 10 петель, разделим 20 петель на всю ладошку, 10 петель у нас с одной стороны, 10 с другой. И нам нужно сделать 10 прибавок. Меряем, если все-таки нам мало 10 прибавок, и у кого-то вот это место может быть, ну, Подлинше все руки разные, значит мы еще дополнительно добавляем прибавочки. Но в основном, вот сколько раз я вижу, количество ладошки деленное на два равняется столько же, сколько мы должны сделать с вами прибавок здесь в клин. И обычно этого хватает. Если, конечно, ручка худая, длинная, тогда придется немножко еще добавить, там одну или две еще прибавки сделать а так в принципе 10 петель вот у нас остается значит нужно 10 прибавок сделать здесь мы делаем прибавку до маркера здесь я провязываю уже у меня 11 петель делаю прибавку перекидываю маркер и вяжу 10 петель дальше Клопочек мой тут подтянулся. Так, перевернули мы на сторону варежку, где мы вяжем рисуночек. И сейчас мы будем с вами в этом ряду делать первые перекрещивания петель на косичке. Вяжем 3, ой, извините, 4 петли лицевые. 2 изнаночные, и дальше нам нужно будет пере, перекрестить вот вот эти шесть первых петель. То есть нам вот эти петли, которые 3, так, 4, 5, 6, нам нужно перекрестить их вправо, по поверх вот этих первых. Можно пользоваться дополнительной иглой, можно просто переносить без дополнительной иглы, кому как нравится. Я взяла вот такое, у меня есть дополнительная иголочка для вязания кос. Я первые три петельки сниму на эту спицу. Вот я ее сняла, и вот эти петельки я их оставляю за работой. То есть видите, у меня их не видно, они у меня там за работой их оставила за работой. Следующие три петли со спицы я провязываю. Затем, смотрите, передергиваю вот сюда наши петельки снятые. И провязываю их уже с дополнительной спицы. Дополнительную спицу откладываем. Здесь вяжем просто дальше 3 лицевые. 2 изнаночные. 4 лицевые. Так как у нас вот на этой варежке было перекрещивание вправо, с этой стороны, то у нас, чтобы красиво смотрелись варежки, мы здесь не будем перекрещивать первые 6 петель. Также вправо мы возьмем последние 6 петель нашей косички и перекинем их с наклоном влево, так, чтобы у нас все смотрелось симметрично. Так Начинаем вязать вторую варежку. Если мы здесь вот, сначала перекрещивали потом вязали 3 петли здесь мы вяжем наоборот так вот эти первые 4 петли 2 4 лицевые 2 изнаночные мы провязываем мы на них внимание никакого не обращаем так дальше мы 3 петли провязываем Следующие три петли мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой, потому что мы будем сейчас перекрещивать наши петельки влево. Следующие петельки три штуки мы провязываем. Далее продергиваем наши петельки на дополнительные спицы и провязываем их дополнительные спицы тоже лицевыми петлями дополнительную спицу откладываем провязываем 2 изнаночных 4 лицевых первое перекрещивание у нас сделано и перекрещивание мы будем с вами делать в каждом четвертом ряду. Если бы мы вязали лицевые и изнаночные петли, то значит мы бы связали с вами, вот сейчас в лицевом мы сделали перекрещивание, в изнаночном просто провязаем, там лицевой ряд еще раз провязываем, изнаночный без изменений провязываем. И в четвертом ряду мы опять будем делать перекрещивание. Так как у нас круговое вязание, значит нам нужно провязать просто... 3 рядочка. Опять мы переходим на сторону ладони. Так, в этом ряду мы будем с вами просто провязывать наши накиды лицевой скрещенной. Так, 10 провязали, перекинули маркер, провязали лицевую скрещенную где у нас был накид, и вяжем здесь дальше у нас 11 петель. Переходим на вторую варежку. Вторую варежку мы вяжем в зеркальном отражении. Значит, мы здесь провязываем 11 лицевых. 12 мы вяжем лицевую это наш накид скрещенный переносим сюда маркер и вяжем 10 лицевых переворачиваем сейчас мы наш рисунок мы будем просто вязать нам нужно провязать Три лицевых ряда без изменений, без перекрещиваний. И здесь мы просто обращать внимание, только не забываем считать ряды. Вот это у нас наш будет первый ряд. Мы просто все провязываем, все петельки по рисунку. То есть там, где у нас были в предыдущем лицевые, там лицевые, где были изнаночные, там изнаночные. Я надеюсь что вам все видно и все понятно первый раз вяжу вот варежки с такой пряжи не знаю подскажите кто же вязал из такой пряжи колется ли внутри паеточки при ну, когда вы носите варежки колется они или нет здесь в этом ряду мы будем с вами делать опять прибавку прибавки мы делаем через ряд в одном ряду делаем прибавку во втором мы ее провязываем так здесь мы провязываем 10 петель переносим маркер делаем прибавку накид далее провязываем 12 петель я вас не буду утомлять э, вязанием подробным мы вяжем сейчас вот э, мы один ряд провязали нам нужно связать еще два ряда по рисунку там здесь прибавки э, в, в одном ряду мы прибавляем во втором мы провязываем давайте с вами вырежем еще самостоятельно два ряда так связали мы с вами наш вот этот клин вот посмотрите на правой руке он идет правую сторону на левой в так с этой стороны у нас вот вот такая косичка сейчас покажу как это выглядит на руке так вот посмотрите я здесь добавила еще одну прибавочку. у меня получилось не 10 а 11 потому что вот рука у меня такая вот широкая и здесь мне, я когда померила с 10 прибавками, мне показалось узковато дальше мы будем с вами переснимать петли пальчика я переснимаю просто на ниточку у меня есть и булавочки можно снять на маркер но мне все-таки больше нравится на ниточку, как старым дедовским способом бабушкинским потому что ниточка мягкая и ну и она просто не мешает так вот эти 10 петель, которые у нас все время вот здесь были, вот их хорошо видно, видите? Вот. К этим 10 петлям я еще добавлю одну петельку вот отсюда и одну петельку вот отсюда, потому что пальчик, чтобы не тянуло, чтобы не, узко, не узкий совсем получился пальчик, я добавлю еще вот отсюда одну петельку. То есть я ее подраспущу. Дно. Я вставила уже иголочку, я просто ее распущу, так, чтобы у нас ничего не слетело, я обратно продергиваю. И снимаю вот эти вот петельки, 10 петелек, я снимаю их на ниточку. Беру просто иголку, в продеваю нитку и снимаю. Убираю маркер и снимаю отсюда еще одну петельку. Вот смотрите, продергиваю. Главное не переборщить. Отрезаю ниточку. И здесь вот делаю просто узелок. Чтобы у нас ниточка, не дай бог, не выскочила. Вот на петли нашего пальчика мы с вами сняли. Так, повторяю еще раз, взяла одну дополнительную петельку здесь и одну петельку здесь. Сейчас мы будем вязать уже только полотно нашей самой варежки, но здесь нам еще нужно добавить две петельки, которые мы сняли вот отсюда, которые мы сняли на пальчик. Я вот так просто накручиваю первую петельку и вторую петельку накручиваю. Вот дополнительные две петельки я сделала. Дальше вяжем вот здесь у нас просто лицевые, это наша ладошка. Так, и переходим ко второй варежке. Здесь у нас мы сначала вяжем ладошку, потом снимаем петли пальца. Здесь мы сейчас до маркера не довязываем одну петельку. довязываем сразу делаем два накида дополнительных берем опять нашу иголочку и снимаем сейчас так убираем маркер так слетела убираем маркер снимаем одну петлю 10 петель наших это петли большого пальца так сняли передергиваем нашу наш тросик так вот этот сцепилась переворачиваем и вот здесь тоже мы снимем одну петельку вот она так протягиваем можно отрезать ниточку покороче, чтобы она не была у нас такая длинная. Завязываем просто здесь хвостик. Все, опять мы петли наши, нашего пальчика сняли. Так, протягиваем. И начинаем дальше уже вязать переходим на нашу тыльную сторону здесь у нас теперь остается 3 петельки лицевых и тут уже смотрим по рисунку как, как мы вяжем у меня здесь просто вяжется без пере, всяких перехлёстов просто по рисунку. Так. и переходим на вторую варежку здесь у нас уже все сделано делать нам здесь уже ничего не нужно 5 протягиваем варежку и сдвигаем вяжем вот эту варежку Здесь сейчас у нас с вами три петельки. Так, переворачиваем на наши ладошки. Так, здесь вот из-за того, что накиды они очень плотно получились, тяжело их спицу видите натянулась просто ниточка и накиды тяжело на спицу обратно одеть вот эти наши воздушные петельки мы провязываем лицевой скрещенной чтобы у нас здесь не было дырочек Да, сначала нужно растянуть чтобы туда вставить вот, видите как туго Тут получилось так растянула. Прописала одну. Вторую. И вяжем. Дальше по кругу. Дальше, в принципе, у нас все понятно. Ладошки вяжутся просто лицевой с стороны. У нас вяжется косичка. Сейчас провяжу вот эту варежку. Так, и покажу вам, что у нас получилось. Вот, посмотрите. Здесь, конечно, еще вот здесь дырочка получается. Но когда мы будем набирать пальчик, мы наберем еще дополнительные петельки. И здесь у нас наших дырочек никаких не будет. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на руке. Вот, посмотрите, мы разделили. Видите, вот наш пальчик, наши петельки, вот наша косичка, вот наша ладошка. Еще, конечно, здесь все немножко туго. То, что только мы разделили. Вот посмотрите, что получается. Дальше просто вяжем полотно нашей варежки просто по кругу. И встречаемся до того, как мы связали. Я обычно вяжу до мизинчика, потом меряю и смотрю, сколько мне еще немножко, и либо довязать, либо уже делать э, убавочки для э, окончания нашей варежки. Так, давайте будем вязать дальше самостоятельно и встретимся, когда довяжем, вот, ну, чуть выше мизинчика. Так, вот я нашу варежку довязала вот до мизинчика или вот до вот этого сгиба, до нашей в самой верхней фаланги пальчиков. И сейчас буду убавлять. Убавление совсем простое. Я сейчас вам расскажу, и мы будем уже самостоятельно убавлять. Вот смотрите, берем наши варежки и убавляем в каждом ряду. Здесь вяжем две вместе. И в конце варежки вяжем 2 вместе. Также здесь вяжем 2 вместе. И здесь вяжем 2 вместе. Переворачиваем на вторую сторону. И также здесь вяжем 2 вместе. И здесь потом в конце вяжем 2 вместе. Так делаем в каждом, в каждом ряду. Можно закрыть варежки наши прямо до там, 4 петелек. И собрать их в кучку. Кто-то может захочет закрыть. Допустим, оставить 8 петелек, с одной стороны 8 петелек, с другой стороны, и закрыть последние петельки иглой. Но здесь вот темная пряжа, я поэтому буду закрывать до самого конца, потому что боюсь упустить петельки, тем более в две ниточки. Боюсь упустить петельки, буду поэтому закрывать просто спицами. Так, сейчас покажу, как будем мы закрывать наш верх нашей варежки посмотрите вот петельки у нас при вязании смотрят вот в эту сторону если они вот нас смотрят в эту сторону мы их отсюда вот так захватываем и вяжем просто две вместе подтягиваем немножко ниточку вяжем ладошку нашей варежки Не довязывая две последние петельки. Так. Если мы закроем в эту сторону, у нас немножко ну, будет по-другому смотреться вот эта сторона и вот это. Нам нужно перевернуть наши петельки и закрыть их уже вот так. Так, в этой варежке мы сделали первые убавки. То же самое делаем и во второй варежке, и с другой стороны варежки. Опять делаем. С этой стороны у нас все вроде петельки лежат правильно. Мы их просто убавляем. Вяжем до конца. Есть, переснимаем наши петельки, переворачиваем их, тоже вяжем две вместе и с этой стороны вяжем точно так же. Давайте будем довязывать варежку до конца, я надеюсь что все умеют закрывать петельки варежки и будем уже и встретимся уже когда-то вяжем нашу варежку и будем вязать пальчик так вот я закрыла нашу варежку чтобы не не было мое сильно длинное видео расскажу вам как убавляла здесь как и показывала в начале, убавляла в каждом ряду по 2 петли вместе вязала здесь Убавляла, пока не осталась одна лицевая петля. Затем убавляла вот здесь, в косички, чтобы вот у меня получился вот такой, как бутончик. Здесь, потом связала вот здесь в центре три вместе. Потом убавила, вот эти из двух изнаночных сделала одну, а дальше уже убавляла вот как, как и с обратной стороны. Так, вот что у меня получилось. Так, вот, вторая варежка точно такая же. Пальчики, к сожалению, не получится связать на таких же спицах. Так, вот, посмотрите, что получилось. Да, немножко поеточки оттуда колятся, вот, с изнутри. Ну, вот, получилась вот такая варежка. Так, сейчас мы Поднимем вот эти наши петельки, еще наберем вот здесь, вот здесь петельки наберем и будем вязать пальчик. Я сейчас наберу и скажу сколько петель у меня получилось. Я возьму вот такие вот спицы, такого же размера, как я вязала всю варежку, мне их нужно 4 штучки. Так, я буду и вы вместе со мной поднимаем петельки. Так, вот я перенесла с ниточки петельки на спицы. На двух спицах у меня получилось по 6 петелек. Дальше мы будем поднимать вот эти петельки. Я сначала их поднимаю, вот, вот эти как стеночки петелек, а потом уже буду вязать. Так, одну петельку я подняла, вторую, третью. Так, 4, 5, и чтобы не получилось дырочки, немножко больше можно поднять петелек, а потом их просто убавить. Так, 6, 7, сейчас я тут, вот, чтобы тоже не было дырочки, я вот еще одну петельку подниму. Так, у меня получилось, я подняла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек. Берем ниточку. И сейчас будем вязать просто лицевыми наш пальчик на ту высоту, которую нам надо. Как обычно бы мы вязали пальчик я немножко провяжу покажу что у меня получилось Вот эту еще спицу сейчас провяжу для того, чтобы закрепить наш этот вот первый рядочек. Эту ниточку мы потом там заправим, чтобы у нас не распускалась и не было ее видно. Так вот, я набрала, видите пальчик сейчас покажу что у меня получилось так. вот посмотрите что у меня получается. Смотрите на ширину своего вот этого пальчика. Если нужно, убавить вот здесь петельки, мы набрали их 8. Здесь у нас на каждой петельке по 6. Если нужно, и пальцы вам широковаты, то значит вы примеряете и убираете. Если не нужно, оставляем так. Вяжем на высоту нашего пальчика. Запускаем, как обычно, запускали бы в обычный пальчик. Встретимся, когда я довяжу пальчики. Ну вот Я довязала пальчики, закрыла все. Ниточки все убрала. Варежки вот эти можно носить как с длинным вот таким, вот так, так можно носить и завернув тоже будет очень хорошо удобно. Так, еще раз напомню, я вязала из ниточек Ализы Ангора Gold Star, здесь 410 метров в 100 граммах. Я вязала вот эти варежки в две ниточки на круговых спицах способом Мэнджи клуб. Я надеюсь, что вам все понравилось, вам все было понятно в моем мастер-классе. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.